Развитие методов планирования работ по ТАИР. Есть, очень часто мы слышим такой лозунг, что у нас все на ППР. Соответственно, люди думают, что система организации работ современная, она остается как бы, нетронутой, так называемой плановые предварительные ремонты. Но при этом на самом деле идет развитие методик. То есть, если вы занимаетесь системами управления, оптимизация, есть такой вот, консультанты часто любят такие простенькие слайды показывать, то есть некие хронология развития методов подходов к управлению ремонтов во времени. Ну видим, что в начале как бы индустриализации основной подход к планированию был ремонт по факту отказа. Соответственно, дальше уже в 50-х годах появились подходы к плановому предупредительного ремонтам, обслуживанию именно тот самый ППР. С появлением методов диагностики в 70-х годах, ну в мире и у нас развиваются тема планового так называемое диагностическое обслуживание, то есть ремонт по результатам диагностики. Я думаю, что некоторые из вас уже с этой темой столкнулись, это управление надежностью, то есть не просто ППР, а именно оценка надежности оборудования и, соответственно, перепланирование работ с учетом надежности. Сейчас в России начинается такой небольшой бум, который называется «Давайте управлять надежностью». Ну, соответственно, вот эта тема уже давно развивается в мире. А Соответственно, вот где-то в 90-х, 2000 -х годах начинается, ну как начинается, появляется тема TPM, так называемое бережливое производство. Это самообслуживание, то есть влечение персонала производственного процесса обслуживания. С двухтысячных годов развивается тема управления рисками, то есть некая оценка последствий, отказов и сравнение со стоимостью ремонтных работ и соответственно сопоставление риска с необходимостью работы. Есть ну в современном, скажем так, продвинутых системах управления есть такие понятия, как параллельный инжиниринг. Немногие знают, но если есть машиностроители у нас в аудитории, наверное, должны знать, что такое параллельный инжиниринг. То есть это некое ускорение процессов разработки продукции за счет как бы более технологичного проектирования изделия. То есть не полный цикл от образца до изделия, а совмещение каких-то операций на этапе там тестирования образцов и водоэксплуатации оборудования. Ну, для нас это важный момент, потому что в этот момент происходит как бы планирование надежности, и уже нет таких троекратных запасов прочности изделий, потому что все реально просчитывается до месяцев работы изделия в условиях приема эксплуатации. Ну, почему я это говорю? Что как бы, развитие таких методик планирования оно происходит как бы все сложнее и сложнее. Соответственно, объем информации увеличивается и какие-то люди должны управлять этой информацией.